Установка палок это уже касается не одной шары, тоже не подъемного. То есть все ходы с этими мячами дают нам спортсменам ощущение, вот это означает резкое постановки, собирание пресса в кучу, подвижение стопы вперед. То же самое, упражнение на вал на опору, вот это статодинамика. Вот это самое главное. Упражнение, которое народ изголяется, ищет. Как, как, этим, как, как заставить спортсмена помать это мгновение, когда ты не проваливаешься при постановке пола. Так, вы уже привязываетесь и готовы, как все наши друзья, когда вот эти упражнения да? То есть буквально несколько лет назад, пять вот лет назад появилось, вот это вот себе, себя, чтобы в наплывном положении начинать что-то есть, когда мы стоим просто под шмарами, это одно, когда мы отвисаем немножко, и нас вот этот пояс держит, это другая работа. Более лучше. Так, ну это проваливание лодки, для чего лодки это такой, что тогда проваливается лодки, уже отыграть невозможно. Когда у нас сбоку кажется, что проваливание, но кисти широко поставлены, просто трансовую, Отыгрываю, а потом дальше через два раза положили узкие кисти, провалился под свидание, широкие кисти провалился, не провалился, потому что в этом раунде шутку подъехал, а на самом деле просто отыграл. вот это упражнение их э, тренирует колонны, то есть это можно и шаном выводом и в прыжке и с бананами с водой то есть вот эти мышцы вот такими выводами боковыми развиваются это не от скуки но ну, дюхера просто прыгает там руки не обязательно махнут но теоретически вот эти упражнения все развиваются самые малые средние геодичные мышцы вот они сочнуром скачут да, конечно, да, вот волк шагает под вот, руководством, вот, вот эти крёстные движения. Кручевой поезд туда, а таз сюда. Вот интересно, что на станке по-разному наклонишься или отклонишься. Вот этот станок, который разводит разные мышцы, как-то странно. Тут малые галичные, тут средние галичные, поэтому прокачивать нужно и наклонившись, разные кучки ничего не понимают доверяя популисту вот тоже на скамейке та же самая большинство малых соседей такая там или можно на торговле портации -то на реализации такой положений никто не делает никогда не делает первые месяцы так сказать выходы на свет Сравнимые, кстати. Долго думал, что они тут делают, пока они стали разбираться, они выпустили. Вот они эти мышцы качали. Вот плечи не просто стоят и ноги выносят. Все, Все в основном, <реш> <реш> Это вот эти мышцы. Ничего больше. То, что у нас потом подъем, так сказать, отсыхает в первую очередь. И здесь запад это делает. Ну, это старт-динамик, вот этот, так сказать, еще рекомендую объем, хотя тоже в малой степени. Времени на это много, а упражнения, как говорится. Утвержденных аналитическим центром, там 8 штук присылают то И камеры я смотрел, для твоих, а 8 упражнений на круговой тренировке. До свидания. Это все упражнения для самопоготовки спортсмена, Потому что спортсмен, который понимает, что это ему надо. динамика, это динамика, но заодно и шеи И мышцы коры прорабатывают? Они как сделали спринтерскую группу Иначе будут Вот это было 300 лет назад Если Бергер, если Бергер здесь Внимание, что это не забывать. что двухшажного хода в движении выполняется низкими длинными. Прыжками. Имитация попеременного двухшажного хода в движении с палками выполняется на по 5-8 градусов. В этих условиях структура движений наиболее похожа на передвижение по переменным двухшажным ходам на лыжне. Палки выносятся вперед и ставятся под углом несколько большим, чем при движении на лыжах, так как здесь отсутствует скольжение. Особое внимание следует обратить на законченность толчка. На подъеме в момент отталкивания правая рука составляет прямую линию с палкой, а левая нога прямую линию с туловищем. Учитывая значительную крутизну подъема, левая палка ставится за пяткой перпендикулярно голени. Максимально возможное сгибание правой ноги в коленном суставе. Пятка прижата к опоре, левая рука помогает продвижению в вверх-вперед. Правая нога составляет прямую линию с туловищем, левая голень выносится вперед. Левая нога ставится на пятку, правая рука под углом 90 градусов в локтевом суставе готовится к отталкиванию. Важные и одновременные ходы. Новая роллерная трасса Воттепе позволяет спортсменам использовать все способы передвижения. Чемпион Евгений Беляев. Спортсмен проходит в день на лыжи роллерах 30-40 километров. Это позволяет ему совершенствовать как технику движений, так и специальную подготовленность. Его ход отличается мощностью движений. Энергичные, сильные отталкивания руками и ногами позволяют ему развивать на роллеров скорость даже большую, чем на лыжах. Подолевает Евгений Беляев. Он проходит этот участок, мощно отталкиваясь руками и ногами с полной амплитудой движений. При отталкивании рука с палкой образует прямую линию. Движение. Бесшажный ход, как правило, используется на пологой части спуска и даже на равнине. На трассе олимпийский чемпион Евгений Беляев. Очень мощно отталкивается спортсмен в одновременном ходе. Активно работает туловищем. Сильный захват руками. Опытный спорт требует от спортсмена высокой отточенной техники, скоростно-силовой выносливости и круглогодичной тренировки.